Всем привет, и сегодня я также пытался, пока был в школе, э, перенести EntroP0 2 на Android. Как видите, это ну, не шибко удалось. Есть также вылеты. Запускается, как обычно, entropy zero, потому что я не супер разработчик, который может создать отдельный АПК. Поэтому я просто могу только мешать файлы. Ну, допустим, меню, оно вот таким остается. Исчезает, это. Тир. Появляется название Энтропезеро. Эм, в новой игре лучше ничего не запускать, что ничего не работает. Прописывать только через map. э e З. Вот уже эти карты. Допустим, Дей. Я не знаю, не все. Пробовал, пробовал только вот одну. Но в NPC они тоже появляются, что это? А, это задний фон. Это задний фон. Ну, то есть, эм, что мы видим? Мы видим Ероры. Этими ерорами являются новые персонажи. То есть, такие как новые повстанцы, булсквиды. В общем, монстры Зена. Я не знаю, что это. Это похоже на комбайнов. По логике они тут должны сидеть. Возможно, еще что-то с комбайнами не так. Ладно, это задний фон. Понял. С1-1. Давайте попробуем запустить эту карту. Так, нам предоставляет черный экран. Ну, походу ничего. Map интерпейзеро 0 с 1, 2, DMO. Посмотрим, что это такое. О, ничего себе, смотрите, даже анимация была. Ага, вот А что, как начать оружие? Не кажется ли у нас должно быть оружие? Ладно, давайте выдадим себе все оружие, совачиц. Все попутал. Чи. Чайац 1. Импульс 101. Ну, вот оно все оружие. Костюм, в принципе, изменен. Кроме табельного атака остается голубым. Автомат. r 2 Револьвер. Пистолет. Табельный смиритель, дробовик, ар арбалет, граната. Граната, кстати, точно говорить не буду, не помню, но по-моему, лучше. Ответница, табельный манхэк, феропод. Ну, я давно проходил антрепизеро 2, тему, на ПК, поэтому не помню, какое тут оружие должно быть, но по-моему, ар-2. Вот такие текстуры встречаются очень часто. Я не знаю, что это. Что это? Еще лучше. Это, наверное, сюжетная какая-то часть. И что? Ну, походу, падаем в какую-то темноту. Ладно, понял. Эта карта тоже сломана. Энтропезеро. Энтропезеро mm. 2. С2. 1. Это следующая карта. Mm, давайте посмотрим, что же она из себя представляет. Uh. Походу, то же самое. МАП ЕЗ-2. С-2. С-2-2. Угу. Тут тоже -то получше, конечно, много ошибок. Ошибок. И уже оружие нам выдали. А, вот это. Ну вот, как мы видим, повстанцы у нас вот так. Нифига, жесткие. Хранение, кстати, работает по сравнению с интерфейзировой. Видите, Фиерович. Вообще мы играем с так не знаю, почему мы А, я понял, что мы легко убиваемся. в настройках, наверное, стоит. Хотя, да, даже не сильно сложно. можем видеть что entropero 2 он рабочий но не хватает текстуры комодели uh -huh. что дальше? Uh -huh. а дальше по моему что там дверь с ноги наливать как-то так это там работало вроде бы ну серьезно что ли а ч элитный кампай такой силы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 Загрузка. И замечательно, я отняли оружие. Ну, опять какая-то проблема. Хорошо, мап НПЗРО. Тут еще на улице должен быть карта. Enter B0, С3 есть у нас? С3 у нас нету. А, понял. С3, да, нету у нас. С2, С3 демо есть только. Это, как понял, последняя. А, ну вот это она и есть. Ладно, давайте посмотрим, что на ней. Так, это что? Это у нас экран и комбайн-негр. Это у нас, кажется, я знаю, что это у нас, наверное, будет Aperture Science. Точно говорить не буду. Не уверен. По-моему, это Aperture Science, если не ошибаюсь. Ну вот как-то так выглядит наш entropy Zero. Вторая часть на Андрея. Тут, наверное, должны показать комбайна этого. Ну, как я помню, когда я играл в данную версию, Там был охотник на улице. Был автомобиль комбайнов. А пока.. Ну в принципе, было интересно, играбельно и много новых персонажей. Здесь же, она просто даже картах я таких не увидел, таких карт. Ну, потому что по логике они не должны быть первыми картами. Это должна быть последняя, потому что последняя, он уже, по-моему, попадает в Aperture Science. В общем, скоро он уже выйдет, Enterprise Zero 2, и я сниму его прохождение, именно конкретно на компьютере. А потом, возможно, сообщество выпустит его также на телефон. Хотя сначала надо доработать с Entropy 1. Я понял, что не так с Entropy 1. Надо просто сохраняться без фонаря. Ну, и опять же, стараться не умирать. Только в экстренных случаях. Ну, всем всего хорошего. Всем пока.